Здравствуйте, с вами Александр. Нахожусь на Ленинском проспекте в центре Калининграда. Сейчас я вам покажу улицу Больничную. Ветер дует, микрофон. Даже, наверное, защита не спасет. Сейчас повернул на улицу Барнаульскую, и налево пойдет поворот на Больничную. В Пенесберге улица Больничная называлась Драмштрассе. В основном дома построены там около 1900 года. Вот начинается улица Больничная. Проходил там такое классное дерево было, необычное для нашей местности. Сейчас вам покажу. Конечно, на этой улице есть и хрущевки, потому что во время войны этот район был достаточно сильно поврежден. Вот это дерево. Что это такое, я не знаю. Похоже, конечно, на каштан, по, по цветочкам похоже на каштан, но это не каштан. Кто знает, может рассказать, что это такое? Сегодня суббота, и почему-то так мало людей в городе. Наверное, люди уехали на моря, на дачи. Тут вот, вот начали реставрировать немножко. Если бы все так сделали, было бы очень красиво, конечно. Сейчас будут красивые дома. Вот, например, одно из них. Это здание школы. Памятник архитектуры муниципального значения. Здание Народной школы имени Хербарта. Конец XIX века. Еще кованная решетка старая осталась. Красивое, конечно, здание. Выдержала бомбежки. Тут арочка. Или это не арочка? Квадратные тоже арочки называются. О, есть открыты. Деревянные лестницы. Здесь были прикручены такие уголочки, но их уже оторвали. Вот такой вот подъезд. Это дворик. Здесь так тихо, как будто находишься не в городе. О, есть проход. Прямо здание университетской больницы. А здесь вот интересно, это здание маленькое. С той стороны надарка надпись. И я помню, все пытался ее перевести. Но в итоге интернет помог разобраться, что это такое. Что там написано? Краской написано. По кирпичу здесь написано что это проезд в университетскую больницу Кенигсбергского университета этот забор был кирпичный раньше и его переделали это здание химической лаборатории Кенигсбергского университета сейчас в нем типография внизу жалюзи здесь делают эта улица образовалась как проезд между складами около реки Приголя, где спорткомплекс «Юность», и рынками на севере города. Вот этот вот резкий подъем не позволил, я читал в интернете, что это, именно этот резкий подъем не позволил этой улице развиться до более-менее серьезной магистрали. И она как бы, такая осталась такой вот узкой, ну, относительно узкой улочкой до сих пор. Насколько это правда, конечно, неизвестно, но всякое может быть. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, какие улочки вам показать. Всем пока!